Дорогие друзья, подписчики, всех приветствую. Вы попали на канал ИКИГАИ. И в прошлом видео я лишь слегка намекнул на то, что возможно я верну старый формат с торговлей онлайн. В итоге вы написали просто огромное множество комментариев с тем, что вы хотите видеть данный формат роликов. В итоге я... Вас услышал И как только я вернусь домой Я что-нибудь придумаю Записью материала По теме торговли онлайн Так что я постараюсь вам Записать торговлю онлайн Как вы хотите Итак, давайте приступать К анализу рынка В телеграме я рисовал Вот такой вот локальный сценарий биткоина Это таймфрейм 4 часовой Здесь у нас возникла фигура Голова и плечи Но тем не менее В свечных каких-то формациях Я не увидел какой-либо силы покупателей Поэтому я считаю Что это голова и плечи ложная И цена продолжит в боковике. То есть я нарисовал вот такой вот локальный сценарий, и в итоге цена пошла по этому сценарию. То есть сценарий у нас реализовался. Это голова и плечи слишком слабенькая. Здесь я не вижу силы покупателей, поэтому я не считаю, что после этой фигуры тренд развернется. Ну что, в принципе, и произошло. То есть цена продолжила стоять в боковике. И вероятнее всего она очень еще долгое время будет стоять в боковике. Поэтому не торопитесь и Естественно, пользуйтесь возможностью, чтобы постепенно накапливать активы Я публикую очень много анализов в Телеграме, я так, также публикую туда все свои покупки по проекту, поэтому подписывайтесь, ссылочка будет в описании Далее, капитализация альткоинов Хочу напомнить, что здесь образовалась фигура голова и плечи масштабная с потенциалом до примерно 300% 90 миллиардов, поэтому я считаю, что капитализация альткоинов может еще ниже опуститься, и мы будем какое-то время стоять в данной а, сильной области поддержки, которую я здесь обозначил Вот данная область, но потенциально вот в пределах данной области мы можем опуститься до нижней границы, то есть до примерно 390 миллиардов Поэтому альткоины могут еще немножко опуститься и обновить свой локальный минимум Давайте я покажу пример а, смотрите, криптовалюта Atom, мы здесь рисовали вот такой вот сценарий Я предполагаю, что здесь возникнет вот такая вот глобальная консолидация С своими локальными движениями трендовыми а, Смотрите, то есть... Я вот нарисовал данный сценарий еще давно И он предполагает небольшое обновление Минимума, то есть как раз таки Капитализация альткоинов будет падать И вместе с этим альткоины также будут падать Тем самым они немножко обновят свой минимум Но в итоге все это дело будет похоже На просто боковик, один большой боковик Поэтому бояться этого не нужно Заметьте, кстати, что у нас были хорошие э, Восходящие движения на альткоинах Примерно на 40-50% Когда биткоин стоял на одном месте У нас здесь биткоин доминация падала Довольно значительно она падала И вероятнее всего Биткоин-доминация еще немножко упадет Примерно до значения 42% И оттуда, по моему мнению, начнется Отскок, который должен совпасть с нисходящим движением на биткоине Именно в это время альткоины обновят свой минимум То есть когда биткоин доминация растет, а биткоин падает Альткоинам очень сильно больно Когда биткоин доминация падает, биткоин стоит на одном месте Альткоины могут расти и так далее Поэтому такой сценарий я предполагаю По альткоинам вероятнее всего мы обновим минимум Причем практически по всем альткоинам Теперь я хочу вам показать очень интересный график А Многие люди говорят, что Такого никогда раньше не было, то есть никогда медвежий рынок на биткоине не совпадал с медвежим рынком на фондовом рынке И такая ситуация происходит впервые Давайте это проверим Смотрите, что мы здесь видим Давайте пока что я это сотру Мы видим, что SPX у нас упал примерно 24% И как правило, медвежий рынок считается то что если цена падает примерно на 20% и более в течение двух и более месяцев То здесь у нас прошло более двух месяцев и мы упали на 24% То есть это полноценный медвежий рынок на фондовом рынке Тем не менее, давайте посмотрим на октябрь а, и ноябрь 2018 года Здесь мы упали также на 20% При этом это падение длилось, давайте посмотрим сколько Диапазон дат это падение длилось примерно около 90-100 дней То есть также более 2 месяцев Поэтому по правилам также это можно считать медвежьим рынком на фонде Теперь, друзья, обратите внимание, что здесь мы видим Движение вверх, локальную коррекцию, движение вверх То есть обновление максимума, далее движение вниз, коррекция вверх Движение вниз Это у нас подобие головы и плеч Что мы видим здесь? Мы видим следующее движение Локальную коррекцию Обновление максимума Движение вниз Коррекцию вверх Движение вниз Опять-таки голова и плечи То есть здесь у нас ситуации одинаковые И обратите внимание также на коррекции То есть здесь у нас возникла вот такая вот зигзагообразная коррекция Раз, два, три И здесь то же самое Раз, два, три в обоих случаях мы упали примерно 20%, и в обоих случаях падение длилось примерно 2 и более месяцев. Теперь давайте посмотрим, что происходило на биткоине в эти даты. Итак, возьму сравнение, биткоин, новая ценовая шкала, окей, включу логарифмический график, вот так вот, и что мы здесь видим. Смотрите, давайте я немножко сделаю поровнее, чтобы было все видно. Примерно сделаю как-нибудь вот так. Так вот. Итак, здесь мы стояли в консолидации и потихонечку спускались а, глобальной поддержки. Теперь, когда началось падение, даже на момент здесь восходящей коррекции на фонде, фондовом рынке, мы совершаем а, дамп вниз, который а, в будущем перерастет в дно рынка, полноценное глобальное дно рынка. И это у нас медвежий рынок, который был в 17-18 году. При этом в тот момент, пока мы стоим в консолидации, здесь у нас на фонде образуется голова и плечи. Вот раз плечо, голова и плечо. Как только образовалась голова и плечи на фонде, мы с вами пролились вниз на биткоине. Теперь смотрите, здесь мы также стоим в консолидации, длительный потихонечку спускаемся к глобальной поддержки. В тот момент, когда мы стоим в консолидации, на фондовом рынке формируется голова и плечи. Вот раз плечо. Голова, плечо Как только голова и плечи образовалась или почти образовалась, на битконе также происходит дамп Причем практически такой же вертикальный дамп вот здесь дамп у нас был и вот здесь дамп у нас был То есть люди говорят, что такого раньше никогда не было Но просто посмотрите на эти графики Очень похожая ситуация Конечно же события разные и графики немножко отличаются Но это цикличность То есть рынок всегда повторяет а, свои движения Сначала идет медвежий рынок, потом идет бычий рынок И психология человеческая остается неизменной На любом медвежьем рынке и на любом бычьем рынке Психология человека остается той же самой Какие бы события в мире не происходили И забавный факт, кстати, на бычьем рынке люди всегда ждут цену выше, то есть они считают, что бычий рынок никогда не закончится, они все время ждут выше и выше и выше. На медвежьем рынке цену все время ждут как все ниже. То есть сначала это было 20 тысяч, потом это 14 тысяч, потом 10, теперь уже ждут по 3 тысячи и так далее. Все время люди будут ждать ниже и будут считать, что медвежий рынок никогда не закончится. Но важно помнить, что все идет волнами, то есть сначала идет рост, потом коррекция, потом рост и так далее. Какие бы события в мире не происходили. А позитив и негатив все время будут идти волнами И все время будет происходить то же самое Немножко под другими да, ценовыми там, значениями ну и так далее Человеческая психология остается неизменной Теперь давайте вернемся на график биткоина И все свои рисунки я скрою Итак, что мы здесь видим? Мы видим здесь на пробое глобальной поддержки 30 тысяч, давайте нарисую Здесь была глобальная поддержка, и здесь мы видим пробой. Мы видим вот такое вот движение вниз, и после этого э, такой вертикальный дамп и очень сильное движение вниз с небольшим откатным движением вверх в конце данной свечи. Просто запомните, как выглядят данные свечи. Теперь я мотаю на прошлый медвежий рынок. Смотрите, что здесь у нас появляется. Абсолютно то же самое. То есть э, рисую глобальную поддержку в данном месте. Теперь... Мы видим вот такую вот небольшую свечу, как бы подготовка, потом вертикальный дамп и небольшое откатное движение вверх на конце данной свечи. Абсолютно одинаковые рисунки, можно так сказать, абсолютно одинаковые свечи. Напоминаю, что свечи и, в принципе, весь график отражает человеческую психологию. То есть это значит, что данная наша ситуация... Очень схожа с той ситуацией, которая была в октябре-ноябре 2018 года, это как раз таки перед тем, как у нас образовалась глобальное дно рынка. Так что не надо, пожалуйста, писать в комментариях, что такого раньше никогда не было. На рынке все время, всегда все повторяется, уже сотни лет и человек всегда останется человеком, человек боится и человек испытывает жадность, у него есть две эти эмоции. Далее, месячный таймфрейм, а сегодня у нас закрывается месячная свеча и хочу обратить внимание, что закрывается она крайне негативно. То есть это просто огромнейшее а, свеча на понижение Теперь давайте обратимся к этому графику Который был у нас в 2018 году Что мы здесь видим? Вот здесь в нашей текущей ситуации мы видим Огромное свечу на понижение при пробитии глобальной поддержки И здесь мы видим огромное свечу на понижение Такую же при пробитии глобальной поддержки График сам нам говорит, что психологически Это абсолютно одинаковые ситуации Поэтому здесь в пределах данной зоны поддержки, около 20 тысяч, можно ждать полноценное глобальное дно медвежьего рынка. Естественно, мы можем ходить там в диапазоне от 16 до 20 и так далее, но это все будет одной большой глобальной областью поддержки. Поэтому сейчас крайне Выгодные точки входа И просто колоссальные возможности присутствуют на рынке Напоминаю сразу, да, такой небольшой дисклеймер Инвестируйте только ту сумму, которую вы готовы потерять Которую даже вы не почувствуете, если потеряете То есть если вся криптовалюта разом скоманется На вашу жизнь это никак не повлияет Именно такую сумму инвестируйте Никогда не берите кредиты, чтобы инвестировать Никогда не берите деньги в долг, чтобы инвестировать И так далее Инвестируйте только свободные средства Итак, что я сейчас покупаю? Вот такую табличку я создал Я покупаю в данный момент только в Фундаментально сильные криптовалюты Это биткоин, эфириум, атом, солана, нир и авакс Также редко покупаю такие криптовалюты как Dash. Elrond и тому подобное Но в основном это именно фундаментальные криптовалюты На дне рынка я коплю фундаментальные проекты Как только возникнут какие-либо сигналы на повышение Я уже буду присматриваться к каким-либо щиткоинам Которые могут очень сильно выстрелить Но сейчас только фундаментальные проекты Поскольку на две же рынке могут скамиться ну, огромное множество проектов Как уже было с луной, да, мы уже знаем пример Поэтому будьте к этому готовы Вот мое соотношение Среди этих криптовалют Биткоин 30%, эфириум 10%, атом 10%, салам 10% НИР 5% и АВАКС 5% Кстати, АВАКС у меня довольно сильно отстает Давайте я покажу примерно на Аваксе. Смотрите, у меня всего лишь 3 покупки по проекту АВАКСа Сейчас я войду в портфель и покажу Итак, я напоминаю, что я веду проект по инвестированию 100 долларов в криптовалюту абсолютно каждый день И веду я его с 1 января Так вот я не жду абсолютно на рынке, поскольку я не знаю, где будет это дно. Я могу лишь предполагать с какой-либо вероятностью, но никогда никто не знает, где будет дно рынка. Поэтому я его не угадываю, я его просто сам себе создаю. Смотрите, каким образом я это делаю. То есть АВАКС. У меня было всего лишь 3 покупки И моя средняя цена находилась до этой покупки Третьей на 68 долларов Давайте открою график АВАКС и покажу где это Итак 68 долларов это примерно у нас вот это вот значение Вот здесь у меня была средняя цена Я совершил покупку В телеграме я написал Эта покупка была сделана 28 июня И моя средняя цена спустилась до 37 долларов То есть она спустилась Давайте посмотрим на сколько На 40, 45 процентов Теперь обратите внимание на табличку. То есть каждый месяц я делаю какое-либо определенное количество покупок в зависимости от моего процентного соотношения. То есть в этом месяце, ну уже почти июль, я могу сделать еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь покупок АВАКСа. То есть это 800 долларов. Я это могу вложить в этом месяце. Теперь давайте просто представим, что я вложил 800 долларов. Итак, портфель. Давайте возьмем калькулятор. АВАКС у нас сейчас стоит значит, 16 долларов, 800 долларов. Я делю на 16 Получается, я могу купить 50 аваксов ровно Итак, заходим в портфель 50 аваксов и по цене 16 долларов Добавляем транзакцию И смотрим, куда спустилась моя средняя цена Она спустилась на значение 19 Обратите внимание, где сейчас находится цена На значение 16 То есть давайте я отмечу большой такой желтой линии Вот эту предполагаемую среднюю цену Возьму желтый цвет и... Четверочка. То есть, если я реализую тот потенциал, который я еще не вложил в АВАКС, моя цена будет располагаться ровно на текущем дне рынка. Соответственно, если цена пойдет еще ниже, то моя средняя цена спустится еще ниже. Вот таким вот образом я постепенно формирую для себя дно рынка. То есть, я его не жду, в этом нет смысла. Я просто покупаю каждый день, и моя средняя цена постепенно спускается к предполагаемому дну рынка. Вот и все. Никаких сложностей здесь нет. Не нужно быть каким-либо невероятным экспертом технического анализа, чтобы там предполагать дно и так далее. Вы Просто должны соблюдать дисциплину и придерживаться своей стратегии Спускать среднюю цену сложнее всего на биткоине, поскольку у меня там самый большой объем А именно 30% от депозита Но тем не менее, обратите внимание, что моя средняя цена Я там специально оставлял объем на случай, если цена пойдет еще ниже В итоге я сейчас реализую этот объем И моя средняя цена находилась изначально в этом скоплении, в пределах этого скопления То есть примерно на 40 тысячах долларах Сейчас она спустилась, и моя средняя цена моими постепенными покупками опустилась до 29 тысяч долларов. Соответственно, если я продолжу покупать на этом дне, она спустится еще ниже, примерно до 25 тысяч, то есть это будет предполагаемое дно рынка. Я считаю, что это крайне хорошая средняя цена. Я хочу вам показать этим проектом, что не нужно быть каким-либо экспертом в инвестировании, нужно просто соблюдать свою дисциплину и придерживаться стратегии, ставить себе цели и, естественно, закрываться и открываться по этим целям. В трейдинге, в торговле, естественно, нужно быть экспертом, очень опытным экспертом, потому что там без колоссального опыта невозможно зарабатывать. В инвестировании экспертом быть не нужно. Нужны только определенные знания и интеллект также какого-то сверхъестественного интеллекта также не нужно. Я почему придерживаю всей этой стратегии? Потому что любой человек таким образом может получить доход. А в трейдинге же получить доход может, могут только единицы. В общем, друзья, вы все увидите, когда проект закончится. Вот вы все увидите и посмотрите на примере. Если вы хотите видеть торговлю онлайн, то проявите, пожалуйста, активность. Пишите также ваше мнение по рынку, ваше мнение по моей стратегии По моему методу и так далее Ставьте этому видео палец вверх, если видео было с полезным И информативным, друзья, подписывайтесь на этот канал Подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик Всем желаю всего самого наилучшего Всем профита, всех люблю Побеждайте и всем пока